Вам необходимо выполнить монтаж забора, пергалы, навеса или дорожного знака указателя? Бетон вам больше не нужен. Представляем вам инновационное решение «Сверхпрочный заменитель бетона Хилст», который обладает многими преимуществами перед традиционными методами и работой с бетоном. Вне зависимости от того, деревянные у вас столбы или металлические, на рынке нет продукта или метода, который бы так ускорил и упростил этот процесс, как наш заменитель бетона. Этот продукт – все, что вам нужно. Сейчас я покажу, как это работает. Прежде всего, вам необходимо выкопать лунки и установить столбы по уровню. Сразу замечу, что при применении заменителя бетона диаметр лунки можно делать в два раза меньше. Благодаря высокой проницаемости состава, в отличие от бетона, который трудно равномерно распределить в маленькой лунке. В нашем случае диаметр 10 см. Заменитель бетона представляет собой две емкости, в каждой из которых находится компонент определенного вида. Смешиваем их в отдельной емкости в пропорции 1 к 1, исходя из того, что 1 литр смеси на одну лунку. Для тщательного перемешивания используем дрель с насадкой. Время перемешивания 15 секунд холодное время чуть дольше. Затем наливаем смесь в лунки, она полностью поднимется и заполнит ее объем примерно через 2 минуты. Через 5 вы сможете убрать поддержку столба и уже через час можно устанавливать панели забора, в отличие от цемента, где вам придется ждать 24 часа, прежде чем он застынет. Все, готово! Заметьте простоту и скорость применения заменителя бетона «Хилст». Он намного удобнее и проще в применении. Вместо того, чтобы носить бетон по участку, мы просто взяли две 5-литровые канистры «Хилст». Один килограмм нашей смеси заменяет 50 килограмм бетона, в 50 раз меньше физических усилий. Работа с цементом всегда грязное дело, а подготовка и уборка отнимают дополнительное время. Использование заменителя бетона избавляет вас от грязной работы и экономит время на уборку. Заменитель бетона лучше проникает в почву и надежнее закрепляет столб, чем бетон или цемент. В отличие от бетона, Хилст не впитывает влагу, что защищает деревянные столбы от гниения, а металлические – от ржавчины. Но самое важное то, что применение заменителя бетона Хилст в конечном счете примерно в полтора